Здравствуйте! Назовите самый неприхотливый кустарник. Я уверена, что первое, что придет в голову, это будет спирея. Действительно, отличительная черта всех видов спирей – это неприхотливость. Большинство видов и сортов идеальны для наших условий и активно используются при создании садов. Благодаря этому качеству, а еще доступной цене, спирею используют там, где необходимо много посадочного материала. В живой изгороди, бордюрах, иногда в качестве газона, особенно на склонах. Спирея идеально в качестве материала для стрижки. Ей можно придать абсолютно любые формы. Видовое разнообразие спиреи настолько велико, что в зависимости от вашей задумки вы можете подобрать низкие высокорослые виды с традиционной зеленой или ярко-желтой листвой, с белыми или розовыми соцветиями. Есть даже сорт ширабана у которого на одном кусте так белые, так и розовые цветы. Помимо цены и большого разнообразия видов, у спиреи еще много достоинств. Она растет почти на любых почвах, не нуждается в обильном дополнительном поливе, любит солнечные места, но вполне мирится с полутенью. Ну разве это не подарок для нас с вами? Сильно не усугубляясь видовое и сортовое разнообразие, скажу, что условно спиреи можно разделить на две группы белоцветущие и розовоцветущие. Белоцветущие спиреи цветут на побегах прошлого года. К ним можно отнести серую спирею, ванвута, нипунскую. Исключение составляет несколько сортов. Что нам это дает и зачем нам это надо знать? Все очень просто. Если, к примеру, серая спирея высажена у нас в изгородь, то формированием изгороди вы можете заниматься сразу после цветения. В противном случае ваша изгородь на следующий год не зацветет. Почки не успеют заложиться. розово цветущие спиреи цветут на побегах текущего года. К ним можно отнести японскую и бумальда. Такую спирею можно стричь чаще. Иногда для поддержания строгих форм выстрижете ее до 3-4 раз за сезон. Не очень хочется останавливаться подробно на видах спиреи. Их достаточно много и всех их объединяет неприхотливость. Хотелось бы поговорить только о тех сортах и видах, которые максимально декоративны. Первая спирея, которую необходимо упомянуть, это серая спирея или норвежская. Кустарник с фантонообразной формой, не более полутора-двух метров в высоту. Такая спирея заслуживает самого парадного места на участке. А сколько нежных эпитетов у этой спиреи. Ее называют белым или селым облаком, невестой. И действительно, когда весной она зацветает, то глаз от нее отвести невозможно. Белыми соцветиями усыпан весь куст. Единственным недостатком можно считать короткий период цветения, но этим грешат все весеннецветущие кустарники. Невозможно не упомянуть спиреи с желтыми листьями. Желтолистные сорта есть у Ниппонской, Японской и Бумальда. Чтобы сильно не вдаваться в систематику, мы поделили такие спиреи на две группы. Первые отнесли сорта с чисто желтой окраской, ко второй у которых молодой лист красный и только потом желтый. К первой группе можно отнести Gold Mount, Golden Princess и самый маленький сорт Golden Carpet. Gold Princess и Gold Mount очень похожи между собой. Единственным отличием у Gold Mount молодой прирост более яркий, а взрослый лист с слегка лимонным оттенком. У Golden Princess и молодые и взрослые листья более ровные, а вот Golden Carpet это спирея не больше 10 сантиметров в высоту, с миниатюрными листьями и очень маленькими розовыми цветочками. Издали не всегда определить, что перед вами кустарник. Ее очень легко спутать с любым почвопокровным многолетником. Ко второй группе относятся сорта, такие как Goldflame, Microфила или Magic Cupic. Все они имеют красные почки и такую же э, окраску молодых листьев. Отличает их только размер. Самый крупный сорт это макрофила. Растение подходит для задних планов. На переднем плане не так эффектно смотрятся. Иногда складывается впечатление, что растения сильно перекормили органикой. И поэтому у него такие гигантские листья. Золотой серединой в этой группе можно считать Goldflame. Это компактный куст не более 80 сантиметров, максимум около метра высоту. Хорошо подходит как для бордеров, так и для цветовых пятен в композициях. Ну и магический ковер Magic Cupid. Высота кустарников не более 40 сантиметров. Очень красивым контрастом смотрится в период активного роста. Красные листья на фоне желтых. На этом мы закончим этот выпуск. Но еще не раз вернемся к этим растениям. В следующих выпусках мы расскажем о самых необычных сортах спиреи. Будет сюжет и об использовании спиреи в ландшафтном дизайне. А на этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро увидимся.